Всем привет, по секрету расскажу, Фишные машины, и сегодня мы с вами будем проходить, кого правильно, босса будем проходить, последнего босса, капитан ведро, победи, либо пойди на дно, прикольное слово, а, не, ну в принципе, если мы проиграем, то значит мы точно пойдем на дно, не знаю, где здесь вода, а, но так, сразу прикольная. В общем, сейчас с полным боекомплектом, с хорошим настроем, э, я намерен пройти его с первого раза. В принципе, как последние два уровня, ну, два предпоследних уровня. Слушай, какой он громадный, ничего себе здоровило, как... Ух ты, ух ты, как он кусается сильно, давай, давай. А, а когда мы снизу, он нас не может укусить, давайте здесь, наверное, посидим. Он сейчас э, будет ехать на нас, ух ты, пух ты. Бомбы его что-то не берут. Не пойму, что происходит. Вообще, мало моего урона принесли. У нас уже по жизни нету. А у него там. Чуть... не кусайся. Не кусайся. Брось это дело. Ладно, давайте выбираться. Покажи есть. Так, нам надо срочно найти щит. Ну, в общем, с первого раза не получилось. Пробуем еще раз. Давайте-ка с вами быстренько, я пропустил, <смех>, чтобы вас не утруждать все вот эти э, штучки, <смех>, штучки-дрючки. И сейчас пролетим и его уничтожим, будем как можно бомбы больше бросать. Я не знаю, что происходит, если честно, но э, бомбы самопроизвольно в этом уровне не набираются. Почему-то, я не знаю, очень печально, но не набираются. Можно взять всего лишь на все вот эти, которые... Выпадает, к счастью, их очень много. А вот со щитами жизнью как-то как-то туговато. Ну да ладно, нитро я понабирал. Нитро кто-то как как-то быстро так заканчивается. Я не пойму. Почему. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, может, щит. Ух ты, ух ты! Фу, вовремя попались жизни. Ух ты! У нас, у нас сейчас. Атака, острые клыки или зубы, как она правильно называется, я не помню, ребята, но нужно, нужно, нужно его разбивать, ему чуть-чуть осталось, давай, давай, давай, Да пой, ну чё ты застрял, танкоминатор, бомбы, и пошли, не хватило бомб, ай, ай, ай, не кусайся, тут давай, давай его, кто кого называется, кто вы еще? этот грузовик, неужели нам не хватит жизни? Ай, а ему мало и на мало. И ура! На последних порах я его победил. В общем, кто нас поддерживал, пальцы вверх. Пишите комментарии и ждите новых выпусков. А что мне будет, ну, узнаете, когда они выйдут. Все, всем пока-пока.